Ух ты. Ух, красота. О, это было слишком красиво, брау. Конечно, можно было еще сделать больше, но я не захотел. Редкая брутачка, да. Эх, походу, ты сегодня уже не успеешь. Эй, точно, бро.